Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил американским ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если те будут мешать американским кораблям. На прошлой неделе США сообщили, что 11 иранских кораблей слишком близко подошли к американским военным судам в Персидском заливе. США назвали действия иранцев опасными и провокационными. Я дал ВМС США приказ сбивать и уничтожать любые иранские канонерские катера, небольшие боевые корабли с артиллерийским вооружением. «Если они будут преследовать наши корабли на море», написал Дональд Трамп в Твиттер. Инцидент с военными кораблями США и Ирана произошел 16 апреля. В США рассказали, что иранские военные корабли приблизились к шести американским кораблям на опасно близкое расстояние. ВМС США ограничились предупреждением по радиосвязи, и примерно через час иранские корабли ушли. В феврале 2020 года Сенат Конгресса США принял резолюцию, которая запрещает Дональду Трампу проводить военные операции против Ирана без согласия американского парламента. Поводом к принятию резолюции стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани в январе. Конгресс США заявил, что не знал о готовящейся атаке и назвал ее провокацией.